Сколько тебе нужно вложить денег, чтобы сделать воронку продаж? Воронку продаж, которая будет приносить тебе десятки тысяч рублей каждую неделю. А у кого-то доходы достигают десятки тысяч рублей каждый день. Итак, сколько тебе нужно денег для этого? На самом деле, ты, наверное, понял, что можно хоть сколько денег вложить в воронку продаж, если ты понимаешь, что эта воронка продаж сделает тебя финансово независимым человеком. Но если говорить конкретно, сколько минимум нужно денег вложить, то я вот опираясь на свой опыт могу сказать, что я создаю воронки продаж, начиная там, от бюджета 3000 рублей. В принципе этого уже достаточно, чтобы сделать первую воронку продаж, которая будет тебе уже приносить первые прибыли. Дальше – больше. Чем круче ты хочешь сделать воронку продаж, тем больше тебе, естественно, нужно знаний, тем больше тебе нужно инструментов, которые ты будешь вставлять в эту воронку, чтобы увеличить прибыль. Но, чтобы начать, достаточно и 3000 рублей. Во всяком случае, я знаю, как сделать такую воронку продаж именно за такое количество денег. Поэтому, что тебе нужно сделать сейчас? Обязательно начинай учиться у меня делать воронки продаж, и я научу тебя делать воронки продаж с минимальным, с минимальным расходом, но при этом ты будешь получать с этой воронки продаж максимальное количество денег. Увидимся!